Тебе микрофончик а, да, включен. У меня, да, да, ага. Приветики. Здравствуйте. Привет. Я хотела делиться с вами, что я себя гораздо лучше чувствую, что я так меньше сплю, и, и сон привериваю. Даже вообще, такая легкость, э, я чувствую, и мои мышцы тоже не болят так больше. И э, да, я даже.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 Да. Классно. Я очень этому рада, да. Послушай обязательно сегодняшний эфир сначала. Да, я уже по его по сегодня послушал целиком, да. Сегодняшний, Много про сегодняшний. Да, да, сегодняшний да. я уже многое mm -hmm. Много вы про плотность разговариваете. да. Для меня многое, что ты расскажешь, новое. Я еще так тонко не вижу. Uh, ну да, все-всему время. Мне... Да. Да, все в свое время. Мне такие вещи как-то инспирируют меня, эти вещи слышать от тебя. Да, очень. Спасибо, что...